Йоу, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. С вами, как всегда, ваш сын с Ягой. Сегодня продолжаем прохождение Little Nightmare. Если ты готов, приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил для себя чашечку вкусного чая, тогда мы начинаем. Hey, uh, продолжаем, игру, а, продолжаем игру, ждем загрузки. На прошлой серии, я помню, мы остановились в моменте, когда на корабль заходят какие-то миллионы людей. Значит, да, с лицами, которых нет. В принципе, там вместо лиц у них одни маски. Маски, маски, маски, маски, маскарад какой-то. На корабле. Мы оказываемся, в принципе, я так понял. Я так понял. Я так понял. Я так понял. Повторяюсь, я так понял. Что мы на каком-то корабле. На каком-то корабле. Сейчас бы вспомнить по поводу управления сюда. Да, я все вспомнил. Главное было снять ворсинку с языка. И все, все встало на свои места. Здесь Левая кнопка мыши, чтобы за что-то ухватиться, Shift бежать, КДЛ э, скользить и идти, так скажем, э, шепотом. Можно ходить шепотом? Смотри, вот эти мрази. Блин, да ты гонишь, какие они! Большие, так скажем. Массивные. Массивные, красивые. Вот там вот какая-то фигура стоит. Да. Это ее фигурки мы постоянно разбивали на протяжении всей игры. Так, схватились, прошли Куда они идут? Зачем? Что это за uh, Они? Что за они? И какова их цель вообще присутствия в этом uh, Корабле? На этом корабле? Они жрут, посмотри, это свиньи. Посмотри Ты видишь это? <mathematics> это я тупо на сушке Когда мне нужно подсушиться к лету Вот как бы чисто я так, давай проходим. ]يرة. Стой! Куда? Куда? Да ты чего, блин, дичьба? Бан вам, дам. Сейчас я бан. Я понял, хорошо. Там по стелсу пройдем. Они тоже, типа, они все говорят желанием меня убить. А что за рейс такой? Круизный лайнер похудей. Похудей к лету и не только. Чинай. Стоять А, дверь-то закрыта Меня просто <свят> Просто дверью пришибло Ой, дверью, столом <свят> Столом пришибло Ладно Сейчас, я, я сейчас подкачаюсь Главное не сбить ту бутылку Я не... Но, эти сосиски такие... Так похожи на... Не на сосиски Ааа Это кого? Да он меня опять убил Я сейчас... Погоди Я сейчас... Подожди, на опыте Надо будет схватить левой кнопка мыши Схватить эту бутылку и может быть аккуратно положить ее, я посмотрю, попробую сейчас. Я пробую все варианты, попробую все варианты и скажу, какой. <свистит> да пошел ты в жопу! Чертова ублюдок! Да? Нет, я сейчас, я сейчас все заново сделаю, все сделаю красиво, гораздо лучше, чем бы делал до этого. Я сейчас, засп... я не понимаю, либо за спидрайт надо, либо стелсить, либо что. Вот как бы я тогда зашел и бутылка так-то не падала. Все, я понял, я побежал. Я пошел! Я погнал! И вот оно, вот как это пройти надо. Так, бежим! За нами ползет! Вот как он ползет! он ползет, он двигаться не может! Не хватай! Ой! Тихо! Тихо, он ползет! Он продолжает полз! Нет, он не пролазит, хорош! Аккуратно! Я аккуратно двигаюсь. Не урони бутылку со стола, будь осторожна. Будь осторожен. А что мне здесь нужно сделать? Погодите. Тут есть на что посмотреть? Подожди, я не понимаю. Может быть, мне надо очень, очень быстро взобраться по тарелкам? Так, вот настолько быстро. Вот настолько быстро схватиться за фонарь. Раскачаться влево. Ты посмотри на... Ты посмотри на нее. Ты это видишь или как? Я думаю, видишь, посмотри, а этому вообще насрать, он, короче, лежит, он просто тупо хавает хавку, быстрее, быстрее, пока не забрали Схватился. хорош, спину не сломай, родную роднушля, родную роднуля, спину не сломай, хорошо Опа Яу, И... а, все, я понял, здесь мне нужно забраться на стул, да, да А как мне забраться на стул, меня не... Или мне не нужно это делать? Просто пробежать мимо, я просто херню пострадал, да? Как всегда. Ну, как всегда, конечно же. Конечно, как всегда, я пострадал хер чем? Ней. Правильно. А может быть и здесь мне не надо. Просто на бочку забраться? Смотри, на бочку там можно забраться. А, здесь можно? Нет, здесь нельзя. Здесь, кстати, фотография моя или что? Мне вообще сюда не нужно было. Ни туда, ни туда. Понимаешь, о чем я? Я просто делаю ненужную работу, вечно. Все, в конру. В конру. Ну ты можешь зайдешь. А. Зачем заходить, если можно не заходить, да? О! Схватил! Малыш! Все, мы подружились или чего? Так. А -а, вряд ли мне вообще нужно было сюда идти. Это, я так понял, просто какая-то... А -а, ачивочка в конце для достижения каких-то. Хорошо. Понять бы тогда, куда мне идти. Стойте, пацаны а! А -а -а! Смотри, что он делал Он меня съел Ой-ой-ой-ой Он -ой -ой -ой. меня съел Так, ладно, хорошо, вот сосисочка Подожди, по сосиске можно взобраться наверх? Налево Право, налево Направо схватиться, забраться на стул Ну, давай Почему нельзя? Я понял, мне нужно пробежать через все эти гребаные руки, да? Али нет? Ну блин, ну сейчас посмотрим, проверим. Посмотрим, проверим. А, а, да ну нахер кого! Да ну нахер это дерьмо! А посмотри, какая не хватает меня! Да, кайф! Все, я, я справился. Я. Я! Что я? Я не справился с задачей. Я сейчас перепройду. Давайте, пацаны, на спидрание. Как будто ничего и не было. А знаете в чем прикол? Вот я сейчас, короче, залезу туда же, ровно туда же. Проделаю ровно тоже, и я не пройду, потому что они а, меня схватят. Они а, меня схватят, я... Ах! А. Я сейчас упаду со стола, а еще что-то там произойдет. Ах, нет, все нормально, нормально. Недооценил себя. Все, взбираемся наверх Главное не отпускать его кнопку мыши Потому что я сейчас упаду А подожди, а мне... А мне надо наверх Надо, да Наверх пойду Да, наверх Так-то торопимся Так-то там жировички такие находятся Ну здоровенькие Перепрыгнул Перепрыгнул Ну, объективно, в принципе, ситуация как бы мне ясна Здесь все нормально Что? А куда здесь? Не говорите, что мне нужно вот туда ним забраться надо так здесь пробегаем налево посмотри он тоже ползти за мной будет и бабка и детка все они за мной будут ползти они меня хер догонят я потому что ловкий отважный храбрый и какой неуловимый саня неуловимый спидранем О, проходит ты же здесь не пролезешь правильно а я... С, как понял. А я все понял. А! Или нет? Или да? Я думал, можно... А! Можно! Можно! Можно! А! пики, беги, беги, блядь! Ты чего? <с> давай! <stains> давай. Вперед, вперед, вперед, вперед! Скользим! Залезли! Он своей рукой сюда не дотянет. Что? Ца! Все, пролазим между досок в стене. Как интересненько. О, ясно. Блядь, и пришел этот. Пиздец. Просто а, ой, я что, я, я что, я как, что это, я как дома? Так, я сейчас спрячусь, потому что это чмо меня по любому а, пойдет ловить, он меня услышал, как я хожу. Так, а где, а где, а где маленькая штучка, да, где я? Маленький его спрятался, спрятался, да? Говна, пожуй, ты меня не найдешь, все, ушел. Так, он что -то скинул? То что он скинул, мне понадобится или не понадобится? А, здесь а, все как говно. Подожди, вот забраться можно А вот кранчику туда, туда Нельзя Так, здесь тоже мне ничего не нужно Интересно, нужна ли мне тогда эта банка? Или можно в туалет просто забраться и, и смыться? Нет, нельзя Правильно, потому что я бы вымазался в говно И все А почему? А куда? А, так... Подождите, вот сейчас не понял Сейчас не понял. Куда-то мне нужно попасть, чтобы я прошел. Ага. Что это такое? А, это мыло? Да ну нахрен. Мыло ему под ноги пахнем. А как его вызвать-то? А стоит ли его вызывать вообще? А куда мне нужно идти? Подожди, а может быть этой банкой мне нужно разбить зеркало? Сань, ну ты даешь. Кайф, и вот. Охренеть, это туалет, за которым кто-то сидел и подглядывал. Ты прикинь ты прикиньте, что в голове у разработчиков игры? Они молодцы, они кайфовые, это восхищает Невероятно крутой сюжет это, И все вот это, вся эта рисовка Все вот это очень атмосферно Как мне она нравится эта игра Я бы играл и играл Если бы мне не нужно было по сериям выпускать ролики на канал я бы, я бы просто за день бы ее прошел А, это мой повар Это мой... Для такого я знаю Так подожди А что, куда... Блять. Оу, oh, фак. А, не, все правильно. Я все правильно сделал. Кайф. Вот я на лифте спускаюсь. А, поднимаюсь. Я поднялся наверх. Туда. Так, давай. Смотрим. Смотрим, смотрим. Тут пробегаем по коридору. Смотрим, ничего вроде бы не Да ладно, вы че, погнали, да? погнали это и это гонка я вот короче нфс новая, новая часть новая часть нфс смотри блин они как мрази какие это такие уроды я просто в шоках посмотри они они просто лезут за мной ай-яй-яй друг по другу Come shirt. не успеете хлопцы не успеете вы меня просто не догоните я опа здесь я и забрался Че? Да вы чего? Ты да уберите свои руки, богатые мрази! Я не хочу умирать молодым, я хочу жить. Я спасусь! Fucking slave, Нет, ну это, ну это жестко, это очень жестко. Я вам скажу, это реально, это, это, не, это очень жестко. Тут шляпу можно взять, чё не? Это, ну, это необычная шляпа. Блин, да это дичь. Вы чё такое? А -а -а Напряженку создаете? Что это за херня? О, чё? Чё, кушать? Сейчас опять какая-то херь попадется под руки. Ну, я вот иду дальше, сейчас еще раз остановлюсь. Буду корячиться от того, как я кушать хочу. Угу. Экран потемнеет. А почему так резко э, чувство голода наступает? Вот прямо вот такое до полуприсмерти. Полуприсмерти. М -м -м. Мои слова водиться. Мои слова водиться. Вот, мой грибок и колбаску. Дашь, пожалуйста, грибчик, дашь мне, пожалуйста, колбаску? Я очень хочу кушать. Спасибо. Я могу Нет, в смысле нет? Почему так? Почему так? Нет, отпусти его! Я не хотел есть грибчик, он дал мне колбаску! Что за херня? Это так и должно было быть, или чего? Я слишком добросердечный для такого. Это О, oh, фак. Не. Бан. Просто психика нахер покинула чат, я не знаю. Мне нужно за этой вот, короче, монахини идти или чего. А хер я успею, за этой монахини. М -м -м. Пойдем здесь, налево можно было пойти. Пойдем налево. Сход сходим, посмотрим, что тут налево. А, ну как раз-таки это статуэтка. Это Euh, Девки. Разбил ее нахер, короче, появилась пыль Ну и каким-то хером съел свой гриб Блин, а ну так жалко молодого Тут есть еще банки, я понял Банку нужно кинуть в эту, в кнопку Может быть Это, конечно, не точная инфа Но Надо подойти ближе Так Да я надеюсь, что жирный пес, жирная гнида никакая не прилетит и не уничтожит меня нахер. Нет, все. Интересно, что это за девушка, женщина в кимоно? Что за она? Что же меня ждет в этой игре? Какие подстерегают опасности? Что будет впереди? Сейчас мы это проверим. Ну давай, посмотрим. Так, а разбитое зеркало. Комната еще одна. Пойдем исследовать. Огромный корабль на самом деле. Давай. Что если я вот ее преследую, а мне это не нужно делать? Типа она как бы, ну фактически какая-то королева злодеев. Нет такого не может быть. Смотри, какие картины интересные, какие интересные картинки. М -м. Я пришел к ней. Этого нельзя было делать! Я думал, она нас поможет. Я думал, она спасет нас! С этого уродского корабля! Поможет нам выбраться, оказывается нет, оказывается... Нет. Оказывается, мы должны сами что-то сделать, короче. Она вовсе не хорошая. Она прям вручную может нас убить. А чё, а куда мне тогда нужно одеться? Вот у нее статуэточка эта на столе стоит, которую мне также разбить нужно будет. Она же должна будет уйти, получается, и тогда я смогу разбить эту статуэтку, правильно или неправильно? Если неправильно, то я найду правильное решение. Да, ой, жестко. Ой, жестко. Что, что, что? Куда? А, я сейчас кину вазу, да? Опа Сейчас мы выберемся. Она же должна пойти сюда Нет Я дурил сам себя А как так? А, а куда? А где? Она куда оделась тогда? Почему я? я в дверь попасть не могу? Так, на стул забираемся Не понял, на стул забираемся мы ее спу... Так, на стол забираемся? Так Ага на, на... На столик забираемся? А здесь? А здесь? Не... Я не знаю, куда здесь забираться нужно, я не понимаю Так, ну ладно, пойдем Нет, не пойдем, погоди А что? А... Погоди, а может быть вот здесь по вещам? Нет, погоди, а вот Может быть по этим вещам можно забраться? Смотри-ка, да Ползем, ползем Куда-то ползем Темно, плохо видно вообще-то да. Так, вот мы забрались на шкаф А со шкафа нам куда? Вниз, вниз вот um, И все? Я не понимаю, пойдем обратно в комнату Посмотрим, что у нее там происходит в комнате Может быть мы сейчас вернемся, там новая кат-сцена какая-то Погоди, хотя А нет, не могу, не могу забраться сюда uh, здесь мы вазу разбили я разбил вазу. Здесь кресло, здесь какая-то херь. Картина, не понимаю. <злёгун> Значок сохранения был. Я надеюсь, это не, не означает, что меня сейчас просто нахер э, здесь убьют. По какой причине не знаю, правда. Ну ладно, подожди, если если не сюда, то может быть нам стоит куда-то дальше отчалить. И я, может быть, кстати, она открыла какую-нибудь другую дверь <гас> с ключом, которая нет? Нет. Может быть, мне нужно было найти этот ключ, сраный. Кста, Сань, головой-то думаем, да? Нам нужно было, я забыл про то, что у нас ключ а -а -а, должен где-то быть. Только вот где? Со, шка... Со шкафа, если я спрыгну, я умру. Я уверен. В этом я уверен на 100%. А, я устал, блин, прикинь. Я так... Не понял. А подожди, а если вот сейчас я подтащу стул к шкафу? Давай, наберешь. Может быть, тогда в эту комнату. А в этой комнате куда мне нужно с этим стулом? На комод? Вряд ли. Ой, игра, что же ты со мной делаешь? Я не понимаю. Что мне нужно? Что от меня... Почти эта игра. Ну там ведь точно нельзя было стул к шкафу подвинуть. А здесь зачем куда я двину этот стул? Для чего? С какой целью? О, нихера себе! Это оно самоокста. Это не я. А, -а, -а ты гребаный дурак, Саня, не заметил просто ключ? Прикинь? Это надо быть таким вот, ну... Обсуждаю Осуждаю свою невнимательность Ну, насколько можно быть горошком Насколько должна быть температура тела равна своему IQ Что я просто, ну, как бы, блин, просто не заметил Короче, ключ, который, ну, вот лежал Вот он лежал, ну, на земле же, прям перед нами Нам в руки, считаю, упал ключ, который мы не заметили И пробегали здесь просто а, Вот, конечно, так же также так быстрее, да Наклониться еще, да, давай возьмем, наклонимся Забыл просто, что прыгать нельзя с предметами в руках. Но сейчас мы подходим уже к этой двери. Э, вставляем ключ в этот железный замок. Давай, давай. Все, двери открыты. Заходим, смотрим, изучаем. Здесь темно, как в шопе. Нихера не видно. А, подожди, у меня же есть зажигалка. Оу! Фак! Оу! Фак оф! Нет, ну как ты так сделала? Че, Это ведьма. Это ведьма. Ведьма, ведьма, ведьма, ведьма, Инфосотка. Не говорите, что мне ключ придется тащить от самой двери? Тихо, если потом пробежаться Ну пройти типа вот знаешь как бы ну Так, чисто вот ну как бы Это она стоит? Али нет? Али вот это она? Нет а -а -а -а -а -а -а! <Blues> Так, я, я побежал Не должна же, не должна же, не должна Оу, не, не должна, не успела Все, отлично а, Но я здесь я не собираюсь останавливаться на месте, короче А, я уже еле бегу, у меня даже дыхалки не хватает Ну я так понял, она будет меня изо всех дыр и щелей пытаться достать Ну ты дрянь, я скажу Лучше иметь дело с теми а, Мудаками Лучше иметь дело с теми мудрами, которые тебя догнать Просто не могут они, как бы, за счет своей массы И неуклюжести, и просто не могут развернуться Чтобы дать тебе люлей Я сейчас надеюсь, что я не к ней, к но... не, не к ее ногам прибежал Вот, отрываем а Можно оторвать вообще? Не понимаю А в чем прикол? А, она хрустнула Но я не могу а, все, я смог, просто надо было долго сжать М -м -м. Так, здесь Ничего не видно так Там зажигалка спасла Что? Гла. А это что такое? Бляха Все, я понял, мне нужно с этим зеркалом ее убить Она ненавидит зеркала и разбивает их А я сейчас беру зеркало И иду с ней воевать Рел. Рейл, вот она стоит. Я сейчас зеркалом прям к ней подхожу. Плотняк. И смотрим, что из этого получится. Так, подожди, а с какой стороны ты появишься-то сейчас? Так. Затрав. Нет, ну как так? я же, я же показывал ей зеркало. Она должна была сразу расстроиться, наверное. Или мне нужно было бросить в нее зеркало? Так, хорошо, попробуем снова. Но по сейчас я попробую бросить мне в зеркало. Может быть, так будет профитнее намного? Вот <вы> этот мрак, вот эта вот вся атмосферочка, в два слова. Прошу заметить. М -м -м -м, понял, о чем я. Так, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Где-то здесь был э -э, луч света. И она была справа. А, нет, не сюда. Я взрал! Взрал, она разных местах появляется. Я бросил туда, откуда я ожидал ее увидеть, но она появилась вовсе не там. Это значит, что я сглупил. Нужно сейчас а, размять свои ручки и активно продемонстрировать свой скилл. Я быстро обучаюсь. Быстро обучаюсь метать зеркала. Давай быстренько снова за спидранем этот этот, э, этот миссию эту миссию эту миссию угу. все здесь так включается свет мы бежим а вот подожди где-то вот здесь загорается он Так, с какой стороны с какой стороны мразь а как хорошо ой хорошо вставай вставай бери пошли в другую сторону Сейчас мы ее найдем, короче, и все, и такая хана. Так, мы посередине. Опа! Засветили бабку! Я манцую, как могу, понемножечку могу. Бери, бери, бери. Так, погоди, в середину бежим. Бежали быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, и сейчас по кругу вот так мансим. Так, ты не подберешься ко мне. Мразь, мразь, мразь. Гадости, не говори про меня. Я... О, подожди, ей очень больно. Ей сейчас вот сильнее... Ей было действительно неприятно. Я сейчас все сделаю. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Сюда бежим. Бежим сюда. По кругу. Давай. Чика, чика, мразь, мразь. Где, где, где? О! -о, -о, -о! Yes! А что мне нужно сделать? Это ей сколько раз вот так надо сделать, короче, чтобы она. А е я ее что, должен убить или что? Ты даешь. Не понял, сейчас. Все, наконец-то мы это сделали. Это было волшебное зеркало, которое. Ой, кайф. Балдежно. Все, я, я, я, я, я ее уничтожил, я прошел, я, я сделал это. Это получается, я убил уже какого-то сторожа с длинными руками, да? Прошел, вернее. И теперь я вот ее прошел. Давай посмотрим, я еще кушать хочу. Я надеюсь, она сейчас в шее не это, не... Как сказать? Не схватит ее за шею, не, не начнет э, хавать ее. Вот, было бы очень... Это что вообще за... За какого персонажа я играю? Это человек, это не человек Это вот так вот? Это, это я за такое играю? И меня сейчас Наделили какой-то супер силой это сейчас я-то сделал? Я не понял... Я ничего не понял, блин, что нахрен произошло? Теперь я ведьма? То есть ты хочешь мне сказать, что теперь ведьма я? Нет, подожди, вроде бы... Вижу что-то... Так... А можно зажигалку зажечь? Вот так. Зажигалка, пожалуйста. А, ты, ты смотри. А, нет, я вот иду. Я могу идти. Теперь я могу делать с этими димонами, которые там жрали все со своих полок. Все, что захочу, или что? Прыгать мы не можем. Шип тоже. Катарелл тоже не работает. Я просто прохожу мимо. Охренеть! Это новый скилл, это новый уровень игры. Посмотри, я их просто... Я их всю э, эту жизненную энергию всю их просто всасываю. Посмотри, раз, два, три, четыре, два. Ааа, -а -а, это я. Убийца, я иду убивать. Nothing. Ты понимаешь? Nothing. Куда я иду? Нахрен. Все, давайте мне все своих, э, всех своих мух. Я соберу всех ваших мух, все ваши запахи и рыботе я забираю в себя. Я становлюсь сильнее от этого. Смотри, весь экипаж. Может, не весь, там, как бы очень огромный корабль, на самом деле. Или, хрен поймет, сколько там всего этих существ, но. Я набрал сил, скажем так. Бан. Так, глазок. Глазок, глазок сколько... Нет, не спорим, мы глазок, глазок смотрим, не смотрим, что у нас Нихера. Нихера себе. Нихера. Ярко... Ой, мы идем на свет. Я надеюсь, это будет сверх... сверх хорошая страна. Проблема в чем? Почему я съел грибок? Тогда, когда он мне давал колбаску. Я это мог изменить как-то или нет? Интересно. М -м -м, хотя, вряд ли я тут ничего не могу изменить. Потому что что? Потому что... Потому что... Хочешь тут менять на весь разработчиком игры? А, все. Это все. Эта сцена. Сейчас смотрим. Изучаем. Вот мы отправляемся на свет. Угасает вот эта пугающая музыка. Да? Да. Да. За нами топает грибочек. И второй грибочек. Нет, они не за нами. А куда? Они вообще не понимают, что происходит. Как и я. Ровным счетом, как и я. Я даже не, я не знаю, что это, кто это такие. Что с ними нужно было делать на протяжении всей игры? Мы прошли. Мы прошли эту игру, уйма впечатлений, хороших, и не очень, не очень, потому что ничего не понятно, как бы ни, никаких диалогов, ничего никто не объяснил, типа, на, играй, я такой, ну и на, давай, поиграю, но она такая атмосферная, она такая невероятная, просто это вообще, это сверхламповость, антиламповость, есть ламповость, от которой у тебя чувство уюта возникает, и ты такой переживаешь, ну, переживаешь себе весь гребаный. Ламповый период. Ты такой играешь, на лайте, А сейчас это была такая напряженка. Сколько серий я эту игру играла, она мне так нравилась, она такая великолепно божественная, такой просто кайф. Вот. Всем огромное спасибо, кто и был с нами на протяжении всех наших прохождений этой игры. С вами был Йоба Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всех люблю. Всем пока. -у. Why,